Всем привет, с вами как всегда Пиксет, А мной сегодня Артём, поздоровайся. Здравствуйте всем. И сегодня у нас будет спидран по Майнкрафту, точнее, видео будет называться Майнкрафт, но мне мешает пройти его Артём. У нас тут стартовый кит. <паспишись> а мне можно записывать ролик от своего лица? Ну так я так и говорю, запиши, только я вначале это продолжу тут, а потом ты начнешь записывать, окей? Ты не будешь ни с кем здороваться просто ты напишешь, что это прода, типа у себя на канале. Кстати, да, зайдите на его канал, там где-то в подсказках, там или ссылка в описании, я не помню уже где. Он... стартовый кит выживателя, три тотема бессмертия, кожаная броня, деревянный меч и ведро воды. Также кит, вот такой кит у мешателя, точнее у охотника, арбалет с кучей стрелами, с тремя стаками. С пятию татемом бессмертия плюс щит и э, каска из черепахи. Ну что ж, насчет 3 три мы погнали. Погоди, да. погоди, я сейчас видео запущу, погоди. Давай, Раз, два, два три. три. Все, поехали. Подожди, стой, подожди, спидранить, мне надо таймер поставить, чтобы на. Хорошо. Скажу... Сейчас, чтобы Давай. я посмотрел, за сколько, сколько я за спидранем майну. Мне самому даже интересно, потому что я никогда майн не проходил без счетов. Сейчас. Э, часы. Э, секундомер. Вот. Вот вам секундомер. Я его не буду на экран выводить, потому что вам это все равно пофиг. А я вам в итоге покажу, сколько времени получилось. На счет три. Раз, два, три. Поехали. Два, три. Фай, давай, давай. Беги, беги. А -а -а -а, мне уже стреляют. Стоять, блядь, милиция! <свят> не, надо было мне еще палку на откидывание взять. Но я не умею делать, ну ладно. Хорошо, что у меня хотя бы ведро воды есть. О, вода. Так, так, так. Блин. А в воде ты мне ничего не можешь своими стрелами сделать. Хотя я под водой ага, не могу все время чему. находиться. А вот ордолок, ордолюк, ордолюк. Только не убивай меня. Если я... Стой, стой, стой. Ладно, я не... Уже поздно прописывать себе какие-то инвентари. У меня всего лишь 10 попыток будет. Да, всего лишь 10 попыток. Я вообще хотел себе сделать 3 или 5, но получилось здесь, потому что я никогда майнкрафт не проходил. Я оторвался от него. Повезло, повезло. Все, теперь ищи меня, Ботик. Ах, ты... Ах ты, сука. <св>? Но, есть хорошая новость. Мы сейчас друг друга подсветим. Ага. Сейчас я подсвечу нас друг друга. Э, все игроки. Гоувинг. Так, сейчас я У? тебя быстренько найду. Ой, нет, зачем <св <ús> я это сделал? Ну ладно. Так, ягоды, ягоды, ягоды. Надо подобрать. Сейчас я тебя быстренько найду. Так не убивай меня, я вообще жизнь. первый раз играю. Ой, какой первый раз играю, ну ладно. Ай! Так, там зомбари криперами. Не туда не надо. Так, все. Так, так, так, так, так, Я могу сейчас пожрать спокойно, пока Блин. там что-то делать. Кстати, я его не вижу, значит, что он далеко от меня. Это естественно. И уже две минуты я спидраю Уже две. Я ничего не сделал, я даже дерево нормально не добыл. Так, ладно, надо верстак скрафтить. Так, верстак. Так. Так, еще больше еды. Так ты меня свинка не пугает, думал, это Артем. Так, теперь у меня есть жратва. Но прикинь, даже ты меня не смог догнать, значит.. Я очень далеко от тебя, при этом тебе придется искать меня. Так, надо уже сделать первые инструменты, это палки и кирку. Кирку, кир, кирку, кирку. Э, так, кирка, все, вместе. Кир... Блин, ⁇ -мо, -мо. ⁇ И мы играем еще плюсом на хардкоре, но у меня будет несколько попыток, я могу вернуться. Кстати, у меня есть еще время, чтобы прописать гемрулы кэп инвентарь, чтобы потом это не выдавать все заново всем. Все, геймролл и прописан. И уже ночь, что так быстро? Уже ночь и уже три минуты прошло. Даем ее, дай съесть нормально мышка блина. Все, съел. Фу -фу -фу -фу. Надеюсь, в нем мы хотя бы стартовый кид чем-то поможет. Мне надо найти хотя бы первую шахту в игре. Либо придется самому копать, но это ужасно будет. Какую-нибудь пещерку бы найти. Танц, Лин... если я увижу какой-то красный скин, то это ты. Нет, если ты увидишь свечение. Ну то есть какую-то ауру игрока. Кстати, я тебя не вижу, значит, ты далеко от меня. Ну мне повезло. Ну ты, наверное, далеко от меня. Это явно. Да мы тут куча зомби уже появилась. <связывая> <связывая> <связывая> <Ты> ц... <связывая> Обама? Кто такой? Кстати, ты тоже должен это развиваться, чтобы меня там более крутыми вещами. Да зомби маленький пришел. Зомби, зомби маленький. <соценно> О, все, повезло, повезло. С ним... Сем г... г... г... гнилу... Да блин, тупая... Ну, видите, ты... Так, ну я могу найти себе спокойно шахту и, и где-нибудь там что-нибудь сделать. Я думаю, я Майнкрафт за спидрание за час. Даем. В смысле, свет? У тебя уже первый безверх. Ты уже первый пта ты потратил, а я еще ни одного. волчары, волчары. Вот у меня в лесу никого нет. Можешь не орать. Пожалуйста! Меня вообще скелет не видит, но ну, ему пофиг. Ой, ой, ой. Э, как, как, как бы тут убиваю? Вообще-таки? Вообще-таки ты меня должен убивать, не себя, А может мы сделаем, чтобы все время был день? Давай! Давай, только я останавливаю таймер, а то так, спектей, чтобы меня никто не убил. И временно, не переживайте. Потом гамрулы, Да то DK. Куклы. Вс. И Time Set ноль. Вс. И также мне надо еще эффект. А как.. Блин. Pixity А Hungry. А, вот, Сатуратион. Чтоб я не хотел ж, а надо еще не только, короче, я еще наложу еду, чтобы мы могли спокойно жрать, Точнее, не жрать. Теперь еда нафиг не нужна. Поздравляю. Так, все, еду можно выкинуть, в принципе, но я этого делать не буду. Вы... Я надеюсь, что вы не против, что ночи не будет, просто потому что она мешает нам в прямом этого смысле. Ну блин, где ты там, Ардалюк? Алло. Алло, да. Ты где? Ты мне я... вообще-то должен мешать, а ты мне не мешаешь нифига. А с чего это я должен тебе мешать? Ну я тебе даже сейчас помогу немножко. Валим! А ты меня не поймаешь, у тебя в деревянный меч. А у меня броня лучше, чем у тебя. У тебя только череп черепахи. И ты уже тотем один использовал. Кстати, я тебя могу тоже спокойно убить. И у, у Хантера... То есть, чтобы я выиграл, мне не обязательно проходить целиком Майнкрафт. Я могу, в принципе, убить Хантера. Но для этого мне надо лучше оружие. Потому что у него 10 тотемов без... Нет. Не 10, а 5 тотемов без... Ну, уже 4. Ты уже слю один. Так. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Где ты там? А почему, а почему ты не светишься? У тебя есть эффект свещения, подожди. Нету. Ну подожди, стой, остановись, не беги за мной. Я сейчас эффект поставлю. Тебе. Все игроки. Свещение. Почему оно отключилось? А, вот, теперь я тебя вижу. Ну нафиг. Он там арбалет заряжал, пока я команду водил. Ну блин, у меня уже есть первый киркан, и я так и не добыл камень. ⁇ Ё-моё! Тут вообще нет... Кстати, нудержи. при монтаже видео можешь поставить музыку спидранов. Я не умею. Я вообще не знаю, что такое монтаж в этой жизни. Ну ладно. Так. Ну я постараюсь это сделать, но это не точно. Ну-ка, давай, давай, давай, давай. <сосы> <сосы> я нашел деревню, я нашел деревню. Сейчас залутаем, залутаем. <сосы> О, нет-нет, ордалак нет, идет ордалак, идет ордалак. О, у меня сидит голем. Так. Ты, я, я сейчас вы <сосы>, големом буду защищаться. Нет, нет, нет! Ой, промахнулась! Ты а, попал, попал, по мне попал. Ах ты! А у Страчно. тебя щит же есть, точно, я забыл. А что ты с щитом своим прикрываешься? Так нечестно. А хотя зачем я тебе тогда его выдал? Ну ладно. Не убивай меня в самом начале игры, я. Эти ягод дал. Ну ладно, тебе пофиг, да? Нет. Что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? С лошадкой-то? Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Бежи! Нет! Лошадка! Уйди! Уйди! Уйди! уйди. У меня уже полсердечка уходило. Ты мне еще замедление наложил. Ё-моё. Говорю, ты сейчас еще один тотем просрёшь. Ах хотя ты не можешь поправить. Да ё-моё, у меня уже сейчас меч сядет. <мех> ну давай, сдохни уже. А, кстати, я таймер... Стой, стой, стой, я таймер не включил. Таймер не включил, уйди. Да я таймер не включил, дай таймер включить. Все, угомонись. Я таймер забыл включить. Продолжить, точнее. Ну ладно, у меня пять минут. Ах ты. Вообще-то я теперь охотник, ну ладно. Мысли, охотник, аль! Давай, давай! Ладно, я вылезу отсюда, поздравляю тебя! Покеда! А все, все. У теперь нет оружия, блин, и все просто. Ну ладно. Так, мне надо тоже добыть камень. Я так понимаю, ты пошел камень добывать же, да? Так, где вы Нет. А здесь выкопаюсь. Вот камень. А! Ты что ты делаешь? да? мне хотя бы камень нормально добыть. Я должен тебе помешать! Ты мне должен, но ну, не в самом начале дай хотя бы развиться. А все здесь за скайну. Ты мне даже камень не дал добыть, е-мое. А Точно ли? Ты не должен мешать Скажу. не оружием, а ты мне должен как-то лавать. Ты вообще лаву не использовал ни разу. Ну ладно. Ой-ой-ой, там бежит, бежит, бежит. Ты мне даже камень нормально не даешь добыть. Я без камня вообще не пройду Майнкрафт. Уже 7 минут, Уже 7 минут. Ну, на видео больше, конечно, но ладно. А у меня только 12. А, значит, 15 минут уже идет видео. Где-то. Так. Ё-моё! Мне не хватает какого-нибудь бустера, чтобы я быстрее плыл. А то я тебя не... О, каньон, каньон, каньон, каньон. Может я тут скроюсь? Что за ватафак? Меня с контролом. Кстати, я помню, как ты использовал X-Ray. Это несчастно. О, нет. А Уйди, ну дай камень добыть. Камень дай у добыть. Мне нечем сражаться с тобой. Ну ладно, я пошел. Спасибо. Так хорошо лоханулся Славой. Славой. Ну ладно. Ну-ка, где-то. Я рядом, рядом. О нет, я в лаву В смысле, блядь? Куда? Куда лаву? В лаву верли! А всё, ты просрал Ну лаву. что, тебе пизда? Где? А вот лава. А лава-то вот. Она в старом месте. Блин, я затерялся. Где этот выход? Да -мо, ты какой? Ты что-то делаешь? Да я не взбиваю. Да вы... Мне нельзя даже выйти, мне не дают. Я в закулисье застрял. Дайте выбраться, пожалуйста. Я надеюсь, что вы мне дойдите в фору, а иначе я сдохну. А все, а все. Ах ты, читер! А чего? Фу. Ты мне не даешь, чтобы я Ты меня... Я убираю, короче, этот дебильный эффект. Сукач! Все, я убрал... Ты а мне я, почти блядь, всю а броню ты сломал. Блядь. Ты мне почти всю броню сломал уже. Весь стартовый кит сломал. Ты мне даже камень нормально не даешь добыть. О, кстати, я твой не вижу. Я тебя еще подсвечу. Какое закулисье я, блядь, попал? За Ничего обычного. Лава, горящая в лаве. Ну да зайди обратно Мысли! ты! Высветли! Ты что вышел? Я не вышел! Меня выкинуло! Нет, у тебя просто плохой. Так у меня пока что все ноль тотемов, но уже нет брони и меча, блин. Как я оттуда выберусь? У меня, блядь, килки даже нету! Зато тут крипер есть, хочешь я тебя к нему столкну? Зачем? Не ари! Я сдохну сразу же. Да не надо! У тебя эта тема безмердя да есть, Да нет! У тебя эта тема есть, не ари! Я вообще-то Майнкрафт ага, Да, доказательство. Филменталь, посмотри. Ой, я сейчас добуду как. Да блин, надо было по-другому прописать геймплей. Фэлс. Все. Солнце не двигается. Потому что я сказал, ты двигаешь тот... Так. Хотя бы печку. Ладно, хотя бы вот штучек 10 нафармить. Камушка. Ну что ты где-то? Крафчу инструменты, чтобы хоть тебя... Въеб... тебе выебать. Уго, <р vaguelyapstile> 20 миллионов мощи, научи меня. Эх, чувак. Во-первых, ты выбрал не ту цивилизацию. Бери викингов. Как? Как? Как? Как? -как? Давай. Все, у меня целых 32 булыжника, Я думаю, мне этого хватит на позарез. Сейчас буду крафтить себе каменную кирочку и меч. Так, палки еще долго. Потом крафчу меч. Да откуда? Откуда? Что откуда? Да нет! Что пожалуйста! откуда? Что, пожалуйста? Кто там? Так, у меня уже полный инвентарь. ⁇ -мо ⁇ Так, меч. Полный инвентарь воздуха. Так, ну, в принципе, чтобы мне дальше пройти игру, мне надо железка. А где железка я найду? Вот в чем вопрос. А уже 11 минут спидрана и несколько минут видео. Где пещеру только что же вышло из нее? А, голд. Голд куда-то пропал. Я же убрал... Так, все игроки... Сатура Чтоб мы не голодали, а то мы... Будем подыхать потихоньку. О, вот! Пять железа сразу же! Круто, круто. Да тут больше железа. Нифига, мне повезло. Крутой щит. Кстати, щит 1, 2, 3, 4. А, а это зомби. Я думал, это ты уже. собака Я из-за него кирку выкинул. Поздравляю, ты, лох. Нет, ты. А ничего, что я получил достижение обновка. Не то, что я получил еще минуты две назад. У меня уже фул почти каменный сет. И у меня еще плюсом тут 25 камня. Мне еще надо переплавить это все нафиг. Поэтому, да, блин, а Джос, я чё, Джос, Джосики буду жечь. Ну ладно, придется доски жечь. Эм, так. Ладно, я... Так, там никого нету. Братан, а ничего, что я сейчас с, с, с Джосикой играю? Мне а? вообще пофиг. Если честно. А, ну тебе же всё равно. Так, ягоды... Ну, ягоды мне уже в жопу не нужны. А, ну то есть тебе по пофиг, чтобы мне бежать, мне надо зажать РБ. Да? Как бы да. Как бы ты можешь с компьютера или с чего там, у себя. С Мака? А на Маке есть такая версия? Для Есть. Yes. Там должны быть все вообще-то, ну Ладно. ладно. Попробую. Я сейчас, пока у меня все плавится, хочу посмотреть, где ты вообще. Так, мне сейчас надо здесь это. Да, блин, а как еще потом телепортируюсь? М -м, так. Мне коров больше надо. А ты где, кстати? И Барашев-Берешев. В жопе мира. В лесу или. Там где до где, да, коров и, и барашев Берешев. Так, что-то у меня прорисовка какая-то. Ну да, надо на максималку выкрутить. Тогда будет еще офигение лагать, ну ладно. Ну чтобы у меня хотя бы что-то прогружалось, а то там вижу непрогруженный кусок. О, Чекин И ты его убьешь, да? Нет, а, ты... это, это, блядь, гриб. 32 плюс 16 будет же 46. Ну да, по сути. А, скелет! Кстати, на какой мы сложный? Мы на сложный играем. Теперь понятно, почему мобы спавнятся. Ну у нас хардкор вообще-то, ну ладно. А ничего, что мобы днём спавнятся? А не то, что это в пещере происходит, наверное. О, у меня 6 досок. А -а -а! Не ори, поровься. Так. Так, а мне Еще хватит. Же... Так. И сейчас мы скрафтим. Железный меч. Железную хирку, хоть я вообще ими не пользовался. И топорик. Блин, надо бы полный железный сет. Так, как-то много ну... Так, это уже убираем. На всякий случай просто оставим. Убирать, у, меня, у меня даже железа нету. Ни брони никакой. Все, блядь. Удаляю канал, удаляю это видео. все удаляю. Не удаляй. Не удаляй, не переживай. Так, так а чё, блядь, у тебя 10 подписчиков. У меня вообще воздух один. Так, не расстраивайся, ты просто никакие теги не ставишь там, ничего не делаешь для этого, чтобы они не стремились. В смысле я не делаю? Ну ты теги не ставишь, я теги ставлю, а ты не ставишь. Ты не ставишь какую игру. Я тоже ставлю, как бы. Какие теги ставишь тогда? Например, в видео «Убиваю бой... бойсиков было поставлен кап капхед. Cup... Ничего так типа? Одного мало, понимаешь? Иди вон, ты херовый их убивал, ну ладно. А, -а, а я в канаву упал, я в канаву упал, я в канаву упал. Да ёмы. Так, а теперь надо качественно пройти. Да блин, где железо-то еще? У меня только... Всё, шесть... блядь, я проиграл. Я даже не знаю, в какой жопе ты находишься. Хочешь я тебя телепортирую, раз я в какой жопе нахожусь? Чтобы ты меня убил. И потом ты убежишь, да? Ну так смысл того, что ты меня догонял? <звук> ты уже с какими вещами там? Самыми, самыми хреновыми в мире. У тебя броня есть, у тебя шляпы из черепухи. Ой, нет, нет, нет, Понимаешь смысл спидранера? Это чтобы. чтобы охотника смысл в том, не ломали ству. А! Не поймаешь, не поймаешь. Так. А меня уже там нету. Так. А опять! Да какой я тэпнулся ты на видео? Посмотри, я вообще не за видео. Я тебя только тэпнул. Твоя задача меня догонять. И уже, кстати, 20 минут спидраним, а у меня только железное все. Ну, хотя, по сути, так и должно быть, но ладно. Ой-ой-ой, уйди, -ой уйди, -ой -ой -ой. уйди, уйди, уйди, уйди, уйди. Уйди, пожалуйста. Ладно. Ну, что ты меня не бьешь? У меня железный топор, а у тебя каменный только. Ай, больно в ноге. А у тебя тотем еще есть, как и у меня. Как по тебе попасть? Чу, порся. Угомонись. Ай! три сердечка, три сердечка, три сердечка, три сердечка, три сердечка, три сердечка. Четыре сердечка, четыре сердечка. Почему я лодку просто не скрафчу? Ну, ладно. Ну, такой я пороси. А вот, кстати, пороси. Хочешь, я тебе спид поставлю, чтобы ты быстрее бегал? Давай. Бегал. Тогда стой на месте. Стой, стой, стой, стой, стой. Тогда стой на месте. Вот на дальше отойди Иди вот туда, к тому дереву. Уйди. Чтобы ты не догнал меня сразу же за одну секунду. Спиды. Um, сейчас погодь. На эти 16 секунд выдам. Нет, мне вот такой спид, а на X2 спид. Все, у тебя есть скорость, погнал. А у меня нету скорости. Безумно быть первым! Какой ты блин! Какой ты быстрый! Стой, стой, стой! Дай фору, дай фору, дай фору, дай фору! Стой, стой, стой! Фору дай! Если ты мне не дашь фору, тебя забаним, ладно, все. Ну, дай мне фору, пожалуйста. А то ты очень так быстрый. Тау, беги! Сейчас, сейчас, сейчас, Ё, погодь. Убежал. Погодь, погодь. Так беги, сейчас ты на месте стоишь. Сейчас, погодь. Ой. Только не тэпайся в какой нибудь жопу. Ты не буду тэпаться, я побегу. Теперь я тоже быстрее, но ты быстрее меня все равно. Чтобы был какой-то баланс хотя бы. -мо! ⁇ -мо ⁇ -мо ⁇ -мо ⁇ -мо ⁇ -мо ⁇ -мо ⁇ -мо ⁇ -мо ⁇ -мо ⁇ -мо ⁇ -мо ⁇ -мо ⁇ -мо ⁇ -мо ⁇ -мо ⁇ А у меня убрался эффект это жертвы. Сейчас погодь, мне же эффект жертвы избавился. Стой, стой, это да куда? Мне эффект жертвы, все нечестно. Сейчас погодь, эффект жратвы выдам. Ой, Сат сатуратион. Все.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 Ладно, у меня попыток не будет. Это последняя попытка, значит. Фух. Нет. Ну, уйди! Ну, че ты такой быстрый? Нет, нет, нет, нет, нет, Как ты это делаешь? Дай мне отхилиться нормально. У тебя вообще-то щит есть, а у меня нету. Че ты не используешь? Ой ой, ой, ой, ой, ой, ой, Санечка, снимаешь, Санечка? Он нет, меч выкинул, отдай меч! а, вот он отдался мне. А что ты по мне попасть не можешь, а? Ой, попал. У тебя вообще-то арбалет есть, ну ладно. Который замедляет меня еще плюсом. Хотя я и так медленнее тебя. Я тебя отпихал, ты должен сдохнуть. Уже 23 минуты, я до сих пор не дальше не прошел. Ну как дела? Ага, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот у тебя так, вот так, что такое бессмертный? Ладно, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, ⁇ -мо ⁇ Видимо, сейчас я сдохну, потому что у меня остался один тотем. Видимо, я проиграл уже эту гонку. Вс ⁇ Вс ⁇ нет смысла уже сдаваться, но я попробую еще. Убить ордолака. Если я убью ордолака, то вс ⁇ игра закончится. Майнкрафт, но ордолак сдохнет. Ну, у него там тотемов еще куча. Все, у меня последний тотем, пару хп. Все, мне пипец. Так. У меня еще три, там, три тотема. Вот именно, у тебя было их пять, а у меня три всего лишь. У меня уже ноль тотемов. И жрать хочется. А ты где, кстати? А, кстати, я от тебя убежал. Ахахахахахахахахаха. Ботяра. Я спас обексом. Ура. Дождь дурацкий пошел. Ну ладно. Это на него пофиг. Фух. Вот тейвенни-пух. Было жестко, и потно. -мою, не то написал. Ты -мо эффект Гивы. Затурать. Ну это было эпично, я серьезно тебе говорю. Угу. Мы с тобой, кстати, чуть это не кохнулись. И теперь просто... я точно хорош в ПВП. ты мне три тотема все вынесли. У меня теперь нет тотемов вообще. Ты понимаешь это? У меня сейчас ноль тема. Ты меня можешь легко убить. Но у меня железка у тебя... Хотя у тебя, кстати, есть броня. Ну, Блин, я тебя я могу все равно вынести. Какого фига? Мне что, да... А, кстати, у меня ш... прикольно есть. А что мне дальше надо, кстати, прихожа? сделать? А, мне надо найти обсидиан. Точнее, мне нужно найти хотя бы три алмаза. Скрафтить алмазную кирку. Потом э, скрафтить, получается, портал в ад. Зайти туда, добыть стержни фрита. И у меня только устал уже где-то полчаса. Фух, я уже от тебя далеко, думаю, убежал, поэтому... Мы уже 33 минуты спидраним. У меня на таймере 26 минут только, поэтому... 33 минуты это у тебя только спидраним. И ролик идет, а у меня больше, 35 где-то. Ну, в общем, это не важно, но главное время спидрана. Я хочу успеть за час. Вот какие ставки, за сколько мы за спидраним в Майнкрафт? Точнее, я за спидраним. Я думаю, за два часа только. Я не смогу за спидранить уже за час. Мне нужно какая-нибудь Не шахта в туда нам надо. Так, давай сейчас будем копать алмазы искать. Ну О, копательно онлайн сейчас будет. Да. А какого фига зомби днм заставились? Это не мои проблемы уже, если что. Тут нихера не видно вообще. В какую жопу я попал? У тебя хотя бы лава как подсветка работает, блин. А я нифига не вижу, блин. Я копаюсь под себя, но лучше не рекомендую вам. Да, факел скрафтить! Какой факел? У меня нет времени крафтить в ваши. О, уголь. Сейчас, наверное, из него я скрафчу. Если у меня палки есть. Вот, у. Нет. Вот, вс, факела. а. мне <теч ApusERS> <Indonesia> до Во. А стоп, есть какие-то наборы ресурс-пака, которые... А ты, а ты где а ты где а Вот, вот этот ресурс-пак применю, чтобы у меня была подсветка факела. И он не дает это. Ну ладно, пофиг. Нет, А он... зачем я шлем, блин, скрафтил? У тебя же он уже есть, ботик. Я какую-то... Ну на всякий! Ладно, пойдет. На всякий. У тебя, кстати, на сломан шлем из черепахи? Наполовину. Нифига себе, я тебе его протаранил, но все равно маловато будет. Так, я опять копаюсь под себя, надо факел поставить здесь. Нахера я еще один шлем сделал? Вот. На я, вся... кстати, могу его тебе дать, если нужно. Не, мне не надо, я спидранер, я не, не, не нужно это. Да блин, угодно. Дам пору. Не надо мне какую фору давать. Я знаю, ты мне спальши, а потом еще будешь ко мне докапываться. Ну где алмазы-то мо? Я лучше буду не, не это копать, а каменный. Чтобы это? Короче, я просто выдом найтвижим. Вот вс. чтобы в фатилайте не крафтить все это время. Вс, вот теперь не нужно факела никаких. О, железо, железо. докопался алмазов нету алло он на вопрос где мои алмазы почему почему я не могу прописать команду сид не знаю ой redstone нашел только мне нафиг не нужен а какой сид кстати Один, два, три, 4 5 шесть семь восемь девять десять нет один одиннадцать двенадцать тринадцать пятнадцать 16. я столько 16, 16, железа уже нашел, но не нашел одного, то что мне нужно, это алмазы, гоните мне алмазы быстро. Потом... Если ты, ты найдешь а, алмаз, то видео закончится. Нет, видео закончится, как только я тебя убью или пройду майн. Все, мне уже потно. я уже потею, чтобы пройти этот Майнкрафт дурацкий. Хотя, может, он не дурацкий, но дурацкий при этом. Я вообще-то хотел пять роликов записать на всю эту неделю, но... Пофиг. Постараюсь записать. А вот с таким я не могу реально записать. Из-за таких... Где мои алмазы? Можно вопрос. Я уже почти всю каменную растратил. Чем мне делать? Где алмазы-то? А все, алмазов нету. Ладно. Ладно. Попробуем поискать, где эти алмазы. Надо же упрощать игру, чтобы быстрее проходить. ⁇ -мо ⁇ какой я лох. Алмазы прямо рядом были. Так, где мои алмазы? Где мои алмазы? ⁇ -мо ⁇ вот алмазы. Я нашел их. Там мышь летает, нифига. А я шерсть нашел. Ну, поздравляю, я алмазы. И все. У меня есть нужное количество алмазов. Все, я могу крафтить кирку себе. Так, у меня есть еще... Так, крафчим алмазы. Я оттуплю? Сейчас крафте все алмазную кирочку. Теперь я могу выбираться из этой шахты. Ну да, только я отсюда фиг выберусь. Еще надо как-то удалить то, что я что сейчас сделал. Уже 32 Добыть минуты, ⁇ -мо ⁇ Добыть то, что мне нужно. Вы не против, а я а -а -а. так сделаю просто, потому что я так хочу. Вот и все. Ой, как лагает жестко. Потому что мне, чтобы отсюда выбраться, надо понос какой-то использовать. У меня еще от дождя лагает нафиг. Надо его нафиг вырубить. Ух, ну что ж, где ты там? Я уже сейчас буду искать апсис. А, блин, зачем я выбрался оттуда? Ну, мне надо пещеру найти, где есть, которая глубокая. А я в пещере, которая до хрена у, у, угля, э, и, и нет ни одного алмаза. тебе это вообще алмазы не нужны. У меня теперь алмазная кирка есть. И с помощью нее я сейчас добуду этот, как его. Забыл, как называется этот. Сейчас добуду обсидиан, и с помощью этого построю порт. А, у меня же нет огнива. Зато есть гравий, а Огнева нету. Зато железо есть еще. Так, сейчас мы будем добывать гравий. Ой, гравий. Да блин. Так, кремень ты мне выпадешь сегодня? у меня кремень не выпадает? О, выпал кремень. Все, можно это все выкинуть. Это ненужный мусор. Так, это не нужно. Это тоже не нужно. Все. Так. Ну что, остальное пока что осталось. У меня 29 железной руды. идем моё И как выбраться отсюда? Оп. Да блин, я опять в эту ловушку уже попал. Да, мне кажется, это перевернутое дерево в земле. Ну ладно. Ну, Лючик где ты там? Далеко или нет? А кстати, ты же мне... Железо все... добыл. Ты только железо добыл, когда у меня уже все железное и уже алмазы... Ну, у меня еще два алмаза осталось. Не знаю, зачем они куда мне их. Но я их куда-нибудь точно должен пристроить. И, кстати, я сниму этот ресурс-пак, который я сейчас наделал а именно на то, чтобы у меня версь, вещи были как до один, один 1.16.5, чтобы они у меня выглядели как новые. Ну вот, новая текстура. Так, а то мне так привычно, а то так непривычно. Да ё ну где? Какая-нибудь пещера, блин. Пудётся мне сегодня в этом лесу погулять? Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Я упал. Знаешь, как по-украински по будет камень? Как? Кругляк. И что? Хуй через плечо. Твой. Я болото нашел, но где обсидиан? Я сейчас крафчу огнево, не знаю, что буду делать, но обсидиан я обязан быть. все Блин, жалко, что с помощью нельзя сделать огонь плюс воду, чтобы получился обсидиан. А то у него-то у меня есть, а лавы нету. А лавы нету. Так, может, ну. Ну это же болото тупое, тут явно не будет пещер. Афкия на это дерево залез. Ё-моё! -мо. Дум-дум-дум-дум-тот-тот-дум-дум-дум-дум. Дыёма йо. Попытаемся, сейчас попытаемся. Ой, чёрт, как его? А куда он мне исчезло? Это? Не понял прикола, что ли, э -э, сатурация? Овечка, как гречка да почему она на 9 минут какие-то ставится и все может и командный блок какой-нибудь поставить здесь чтобы она все время в нам выдавалась что за нахуй что ничего че лучше не знать Ой, я нашел горы, значит здесь точно должны быть пещеры. Но это не точно. Так, уголь ты мне нафиг. А хотя ты мне нафиг нужен. Да, я тебя вскопаю. Так, я зашел на блок и я вскопался. Что там было? Ведь там мне прыгает кобыла. Так, сколько у меня? 19 угля, думаю, хватит. Не, серьезно, что ты там добыл такое? Я видел, что что, у тебя железо уже появилось? Нормально. Да. Да мне этот дождь уже задолбал. вы Вырубись нафиг. Вот, на тебя. У меня вообще ноль лагов. Я дождь с что, потому, что я, он меня я... бесит. Потому что я играю как бы на приставке. Да мне вообще пуфик. Так. не понял, Майнкрафт, ты что? А, понял, все. Я подумал, другое тут кое-что. Ну, сами видели, что там было. О, пещерка. Ну, да, конечно, не очень завалился сюда, я? Да, ⁇ -мо ⁇ какое железо, где алмазы? Вот, какие алмазы, обсидия? Короче, у меня нет терпения, я просто себе его выдам. Потому что, ну, реально. Ах ты, чиер! Нужно все нереально добыть. Я говорю, с каждой секундой, с каждой минутой мне облегчается игра. Поэтому ты меня должен искать. Хотя не знаю, как ты меня уже будешь искать, но ладно. Ой! Я нашел лут. Ну, поздравляю тебя. А я ничего я не знаю. Я нашел туда. Так. Только там, конечно, спа э, спаунер зомбарей. Так что я пойду отсюда нахер. Да, реально были оттуда. Так, мне надо еще один выкопать тут. Так, эти два обсидиана можно выкинуть, они нафиг мне не нужны. Все, я сделал портал ватт. А ты где, кстати? А я уже был, я в пещере там спрятал его. Ёма, как тут все красиво. Да, и меня сразу же встречают пигвины. Я на хардкоре. Ладно, ладно. Сейчас я использую одну волшебную штучку, которая поможет тебя зайти на найти за 0 сотую, 0 триллиардную, процентную секунду. Как? Ты что? А ты срё решил врубить. М? Ненадолго Я поищу Так я в аду, но... алё Я в аду, ты меня уже не найдешь, я в аду Да блин, где? А позже а нафига я сюда пришел? А, мне на крепость же надо найти, точно Ой, пиглин, блин? никакого я тут не вижу А здесь же воду нельзя разливать Зачем она мне вообще? Я... Зачем я достал? Мне же пиглин убьёт Давай Если меня бьет пиглин, то... Фух, я его скинул Повезло. Он, надеюсь, не как зомби работает. Я, кроме руды, э, я, я ничего, кроме руды, не вижу. Ни портала ват, ничего. Потому что ты далеко от меня, 100%. Вот где -то Только здесь, зомбарей, Вот где-то лобов... здесь реально должны быть эндермены. Спайдермены где-то должны быть. Или как там, спейдермены. Ну, их нету, какой-то короткий биом, я их не вижу тут. А вот как мне спуститься? Тут же воду нельзя расставить, да? Да блин, я воду просрал просто так, ну ладно. Вот я нигде ничего не вижу такого. Короче, я тебе сейчас предлагаю пока что пойти, я пожру, или может, и потом продолжим. Или как? И чё, мне видео заканчивать? Нет, ты же можешь его потом склеить, или просто... У меня так есть функция на паузу поставить. У меня как бы нету. Ну ты можешь склеить с помощью монтажа. Можно же склеить. Ну ты можешь не заканчивать, не знаю, по... Ну, ладно, не будем тогда заканчивать. Ну тогда я устрою больше спидрана. Ты готов? Да. Я сейчас устрою полный спидран, а именно, гивы, giving... <музыка> А, это не... Почему эффект? Какой эффект выдать? Так, братан, а можно я кое-что сделаю? Поставлю спидранную музыку, наконец-то. Не ставь музыку, пожалуйста, я тебя молю. Блять! Я же Я же забыла, если я, я закрою вкладку игры. то У меня видео, блять, закончится. Ну, теперь вы знаете, почему там видео закончилось? Я нашел эндермена наконец-то. Ах, ну я все равно себе выдам, Блейз. Блейз. Заебись, мне что, еще за записывать видео, что ли? Эм... Чего бля? Так, у меня уже тем временем 20 порошков, и сейчас честно добудем эндерменов. У меня, конечно, очень хиговый меч, чтобы Ля, его колеса. убивать, этого эндердрагона. А вообще, что это, блин? Я могу просто вот так сделать. Я же говорю, с каждой секунды игра улучшается. Еще плюсом. А, как мне живу. Его... А, тут же есть эти деревья короткие. Наконец-то плюс уголь! уголь только важен в этой жизни, что ли? Так, не тут Да куда она да, меня пошел? Что нажит, А еще один пришел. Что мне делать? Что мне делать? Я убила. -то. Да куда вы что-то бесконечно приходите-то? Мне от вас приходится спидранить. Все, ребята, у меня Артемка можешь уходить, и я тут это, с новыми спидранерами, охотниками, точнее. С пиглинами называется. СМИ Да я пошутил уже. че ч, шуток не понимаешь? Дураки, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сачка, снимаешь, Санчика? Санечка. О, убил одного. Ах ты, Скелеет! Вс, я угомонил. Блин, а где этот Слендермен? Где Спайдермен? Как ты меня задолбал? Слушай, а. А, а, а давай по поиграем это, точнее следующее видео будет такое на твоем к канале Майнкрафт, но нам невозможно умереть. Нет, следующее видео так. будет Майнкрафт, но я мешаю Ардалаку, точнее Артёму. Фух. Ну, боже. Ё-моё, там газ. Господи, вот как таким поиграем. Гомы сейчас с тобой. Короче, мне пофиг, я просто отсюда сейчас телепортируюсь. В прямом смысле к тебе. Я к тебе сейчас степнул, ты меня не убивай только, ПЖ. А, ну ладно, ты там уплывай дальше, я воду, воду возьму в ведро свое. О, oh, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, там скелетон еще стоит, который меня подстрелил. <мирает> А, а, день поставь, день поставь! Так день так, тут просто дождь идет, гроза точнее. Скелет. А, а, а, а как они заспавнились? Они заспавнились из-за дождя, сейчас день так. Вот. Все, зомби горит. Ха, ботик Заскалил мамонта. Надо, блин, было на телефоне ставить эту деблиную музыку, блядь. Все, удаляю канал в жопу, блядь. Ну, удаляю. новую программу для снимания которая, конечно, нихуя не будет работать. Это OBS Studio. У Потому меня что эта работает. программа у меня не запускается. Почему-то. Почему-то потому что кто-то много вирусов скачал. Ты, видимо, официально скачал. Сколько, блять, вирусов? Ты официально, наверное, скачал. Сейчас. А ты ссылку можешь скинуть? Подожди. Эндерперл. Ну пускай у меня будет тридцать две шпики Братан, алё? Что, алё? Я тебе пока что не могу скинуть. Ссылку с... на АБС-студио я, я сейчас не могу пока что ничего скинуть, я спидраню. Сейчас, подожди. Так, пиксет. А мне как бы похуй. Ты мне вообще-то мешать должен, ну ладно. Я тебе сейчас... Э... О, сейчас я буду... А ничего, что я, типа, своё железо потерял? А Печка. не то, что ты сейчас будешь меня догонять, потому что я тебя телепортировал. Фу! Э, ты читер! Да, да пошел нахуй! Какой читер? Все, охотник умер от депрессии. Все, я победил. Я считаю, что это что я победил. Напишите в комментариях, победил ли я или нет. А если нет, то напишите, что мне делать вторую часть продолжения этого. Но ну, а времени заняло это все у меня вот столько. А точнее 48 минут, 19 секунд и 19 миллисекунд. Спасибо. Да. В вами был, как всегда, Пиксет. И да надоедли. Всем покедоч. Эль. Нет, сейчас, Эль.